Всем привет, на связи эфисерк, и сегодня мы вместе с Делом сыграем в игрушку City Battle в режиме уничтожения генератора. Вместе с ним мы выбрали техника, и у нас на карте был, ну в общем вы посмотрите кто был на карте, и из этого мы сделали один урок, о котором вы узнаете конечно же в конце. Что ж, а я вам желаю приятного просмотра и приятного аппетита! Итак, два техника, и мы идем в бой. Значит, у нас есть юшечка. А что да. кьюшечка дает? Отталкивает. Угу. Шифтик. Ну, это просто перемещение, телепорт. Также у нас С еще Своим есть... товарищам, я так полагаю, да? Ну да, да, да. Также у нас еще есть три сферы хила. Каждая восстанавливается примерно раз в 2-3 секунды. Все, я первый до точки А, мне пирожок нужен И ПКМ Ну ПКМ это просто хил Который перезаряжается Так, и у нас один штурмовик Да нет, даже не штурмовик Бомбочка Бомбочка Смотри, мы его просто Оба-на. О, бабай. Это было сейчас жестко. Это он что, прыгнул? База Это Ах. он прыгнул. Давай топай. Ну что, ты его не ускоришь не таким не способом. Не. Уже защищаться. Так, я минусанул. Так, стараюсь похилить вас. Так, я, я просто хила, Все что-то лез... кончился. Танк, вот. Нет, не кончился. Сейчас штурмовик пришел. Ох ты ж. Пока штурмовик. это гадость у нас до сих пор? Но потому что ее никто не уничтожает. Хил. Так. Разрушитель. Так, одну. Есть. И вторую. Чун он здесь забыл? Я не знаю. Я его сейчас раздамаживаю. Самый свои. Да. Я к челику на точку Б чушь shift ю? а чушь Shift не дают слушай я не могу что там Даю. там задержка ну ладно да давай нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет я себя отхилил еле-еле А офицер где-то в стороне да я не могу телепортнуться у меня не катит да тогда беги, что ты стоишь, Бежу. тебе Бежу, бегу Бежу Я, кстати, не вижу смысла нам особого заходить даже на эти точки Пока Пусть там разрушители сами работу делают Я не вижу особого смысла mm -hmm. У нас нету никого Сильно хп у человека там просто разобрали сразу Да, нам придется не сладко. Хм. Я не знаю, я смогу разрушитель подхилить? Да, Ты я могу, могу его подхилить, что курсе. самое веселое. Вы где? О, отлично. Я Ели. к черепу телепортнулся. Так, всё, а я называется? не могу. Я не могу тебе летнуться. Ну, не знаю, я спокойно. Навожусь и телепортируюсь. Так, у нас тут диверсант. Ты просто shift зажимаешь или что-то еще жмешь? Да, просто, просто shift я... зажимаю. Я жму, красная опция. ФСРК, может ты будешь Здесь. ходить на точку, а не шифтить пытаться? Так я пришел. Понятно, это бесполезно. Я пришел, я шел, шел и пришел. Ну в итоге тебя просто убили. Ну шифт не что пытал, а Все почему? пытаешься телепортнуться, да не телепортируйся ты тогда. Не, ну я вперед просто иду и жму shift и он не хочет. Нахрененно, блин. Хилимся. Так, так. Вот это плохо. дичь пришел танк Ух ты ж. так так полетели д на барабане <свят> и я опять бегу на нее один Оба. Привет. Если, если не получилось. Телеп... Я надо полноводиться на тебя. Да ты что, правда? Да. То есть не просто так, ТП. Конечно, не просто так, ТП. Должен появиться прямоугольник. Я думал, ты знаешь это. Нет. Я все меня выбросили. Да, я заметил. Чертов тенер. Так, ну что ж, теперь мы будем тп ты не успел догнаться да, да? спануться. нет и что я там один буду делать вот именно понятно меня раздамажено я стою полминуты а вы там замечательно я замечательно турель давлю идите нахрен а встречать противников кто будет Сейчас сюда танк подойдет вот тогда Все, я уже толком. минус самого Так. пока разрушитель Минус Мне нужна помощь Угу Хилю. Вот это коза летучая Блин Да вы чё? Окей. Пока Тинар. Да перный театр. Ой-ой-ой-ой-ой. Что за борьба тут? Я тебя хилю. Я уже вообще не хиляю, <звук> потому что я только дамажить успеваю. Так, отлично. Фу, даю решение. А? а для чего так? Хиляем. Я разрушителей хиляю. Да я тоже хилю. Ой, меня разбамбливают. Блин. Чертова вот турель. <гас> Блин. Господи, как я тут живу вообще? Меня раздолбили. И тебя, да? Да. Не успел я. Слушай, на точку, на точку, на точку иди, на точку иди. Блин, мы не можем телепортнуться. Точка Б, дин, второй дин, этаж. Дин, дин, дин. Да, я понял. Вон, я к челику могу спокойно телепортнуться. Он уже подошел к точке. Ага. Блин, все будет ок. Оба. холпа нужна. Да хелпа да, нужна! Вот а где боже. ты? Я сзади тебя, мы в одном. Я от тебя хилю. Мы потеряли точку Б. Чертов хиллер телепортнулся. До так, я телепортнулся. Ох, вы гадские какахи. Вау. Жестко-жестко. Так. Они решили сюда не ходить, я понял. Да. Но они будут на точке первой. давай еще чуть-чуть на они вот они здесь лолы мы просто Челиком идем я его на хиле держу mm -hmm. да серьезно <гас> не успел тебя хильнуть да, Ладно, блин, его, его выкинули. Ну ты тоже на кьюшку. Нажимай. Чаще нажимай, она без перезарядки почти. Как он не вылетает? Потому что он летать умеет. Ах. Я хил поставил. А меня. вот я его выбил. А как так? А вот так. Он не ожидал, я его в спину выбил. Телепортируйся быстрее ко мне. Я не резнулся. Блин. Да, ну то есть я в соло сейчас захвачу точку, зашибись. В Соляново, блин. Есть я здесь. Да там уже они бегут. Наши дроны. Больно, больно. жестко, жестко, жестко. офицер не убегает. Ой, боже. Да, понятно. Все. Это что Челик делает у нас? он то правильно все делает он не бежит туда нам нужно кровь из носу точку С забрать да иди помогай офисерк что ты стоишь у кого из нас телепорт лобой а почему мы тут вдвоем с челиком были все тебя убили ГГ. Просто ГГ. Так. кашка за минуту мы уже ничего не сможем сделать хм. чертова разрушители есть минус ну не знаю, 20 секунд это на точку А, они даже не долетят. Бля. Mm -hmm. well Понятно, меня сразу. Все, меня пацанут. Я пытаюсь его хилить. А дамажить на кьюшку не пытаешься? Да, да, два техника у нас не смогут затащить в этом режиме. Надеюсь, вы из этого сделаете хороший вывод, правильный. С вами был офицер. Если вам понравился данный видосик, не забывайте подписываться на наши каналы, вместе с делом ставить лайки, прожимать колокольчики и оставлять комментарии. Также обязательно делитесь данным видосиком в социальных сетях. С вами был Офисерк, всем спасибо за внимание и всем пока!